Всем привет! Ты с вами Чип и. Так это Крис Супер. Это первый выпуск наш, нашего видео Шкала Пендри. В этом видео мы как играем на карте. Как карта называется? Не Вермуда. Не -бер -муда. Так, пожалуй, начинает играть нас... Э, Чувак, зайди да. я скинул сейку на цепленный батл, хотя потом не на видео это видео. Так, э... и сегодня, к сожалению, нас скинул на разные острова. Ты а -а -а. мой Все, ты уже начинаешь хавы, да? Только ну? начали играть, и ты уже хаваешь. Вообще без предела. Давно... Так, короче, я ещё по воде плыву на какой-то корабль. Видимо, там вертолеты, Наверно. Ну, я там сейчас чем-то прыгаю. Вокруг этого корабля. А ты ещё где? Сейчас поплыву к кораблю. Окей. Ну, блин. А, мне нужно спастись. Мне нужно спастись. А, Никита, здорово. Пока. А ну-ка, а ну я тебя хочу съесть. Иди сюда. Иди сюда. Подкинь меня, подкинь, стой, подкинь меня. И я, я тебя спасу. Стоять, давай поближе. Подкинь меня. Давай поближе. Подкинь. Давай поближе. Подкинь, подкинь меня. Давай, иди, короче, кораблю подкинешь меня. О, я, я выжил, я выжил. Я на корабле. Я ещё там, там зареспавнился. Все, я выжил. Так, а, а что тут верты нельзя заспавнить? За Чё за беспредел? Чё за беспредел? Это... это... Как назвать Я yes, well. А ты где там? Никита, ты где? Oh! Слушай, где нам спастись? Где тут вертолеты вообще? Вроде yes, должны yeah. быть на этой базе. Это зря на эту карту, зря на эту карту зашли. То толку только-то никакого нету, что мы тут видео снимаем. А то... мы не пыл mm, Ну да. Если если мало мы засняли, то можем снять продолжение. Две минуты только. Короче, может перейдем на ту карту, которую ты хотел. Там продолжим дальше наше видео. Ну давай поставь на ну, то... Стой, погодь, погодь, погодь, погодь. Ладно, дорогие зрители, мы сейчас отключимся на... Мы сейчас отключим на некоторое время по-техническим... Так, все, все, мы тут, мы тут. У меня... О, нет, стойте. Подождите, у меня друг отошел. И его выкинул из Да, Никита, Никита, я тебя выкинул из партии, я тебя пригласил. Я а я вижу. Давай, принимай. Я принял я принял. Так, я так. загружаю карту. Так, я сейчас загружаю карту, ты присоединишься из партии. Кстати, я уже снимаю видео. Кстати, я сейчас буду хавать конфетки. Кстати, я еще буду есть биггер. А я А я буду сейчас хавать свои я, я зашел. Блин, тут он народа. Так это ч? Я чел, еще Так, пожалуй, забудем за патруль. Whoa. Hmm. Иди иди, короче, за патруль. Я пока что помню Эй, за... Э, почему у меня скин такой тупой? Что за фигня, за подстава? А, нет, у меня не квадратный. У меня не, у тебя не квадратный. О, все, у меня тоже. А, нет, у меня квадратный. А у тебя квадратный. И у тебя тоже квадратный, когда выбираешь класс, там нельзя убирать класс. Смотри, на сам, смотри на самом деле, какой я. Какой квадратный, какой жирный. С той помощью, я не закладываю, она уже там есть. Надо бомбу захватить. Ты будешь закладывать бомбы? Ну, да. Ну окей, сколько взял? Пока что одну. Так, мы еще полетим на край света. Да, э, Сука, не заводится! Ты... А, тупой, заведи, заведи. Ты, ты кто? Я один, а кто? Так, давай запускайся, запускайся. А, тупой, я сейчас его подзорву. Э, бесит. Я полетел. Бывай, <таспорожда> я не могу полететь. Ч за лаг? Я разведку. <свеч> а ты что такой невеселенький? А? Эээ... Что? что? Что? Что слышал? Ты на двое ту за. А ко мне, чувак? Прокатит, да. Чувак. Лети, там, самолеты исчезают, если ты вылазит. Блин, слушай, они не летают. Ч за багнутая карта? Реально багнутая карта. <связывая> Давай подождем. Давай подождем, пока что нас их зарубят. Из нас сделают мясо, да? Да. Так вот подождем, да? Нет. Хуй дирижаба летит. Ура! <связывая> Ура! <связывая> вот это! Батафак! Нет, он не летит, мне кажется. Или нет, летит, нет, не летит. А, летит. А, он полетел, он танцует. А, нет, он не летит. А, разнесу. А, а, а! Но, но, получай! Ты меня разозлил! Ты, ну, раз... ты, раз... ты меня разозлил! Но, но, но, но, на, на. Ну, иди сюда. Ты вот ты будешь сегодня моим обедом. Нет. Сейчас у меня сколько шесть часов. Ну, короче, уже он будешь. Понял. Умри, умри, умри. Иди сюда. Я тебя заработаю. Саша! Я до а я у меня парашют есть. А у меня парашют, у меня парашют упал. О, спаси. Ладно, меня убили, застряли. Саня, школа Педра. Школа Отвали, отвали от меня, чувак. Ставь бомб. Чувак, отвали от меня. А, он не летает! Умри! Умри! Умри! не не я я я я был кровом. Умри! Саня, я был кровом! я и надо четвертовать. Всё, ладно, пока. Куда? За куда за, за топором? Что <смех> а, я застрял! Я застрял, помоги! А, нет, я не застрял! Я провалился? Нет! Я застрял! Нет, я провалился! Нет, как вот... Э, э, э! Обезвреть, обезвреть меня, пожалуйста! Обезвреть! Обезвреть меня, а то я не с тобой... Нет, или нет? Снять? Да. Обезвреть, обезвреть! А то я тебя прострелю! Ну ты меня простреляешь, сегодня. Ты меня по чем зальмшься. Да вы умри, быстрее, бустри! Умри, умри, умри! Умри, умри, умри! Умри! Все, умри! Ладно, ладно, я, ладно, я тебя и Ладно, я тебя помилую. И ты умрешь. Ай, я из-за тебя упал. Я вот тебе конфеты дыра. Нет. Угляшки. Нет, ты, ты не ты не доешь их. Ем, у, по... тебя, у тебя не хватит, у не хватит меня убивает, <свят> это понял, что тебе сказали. Разри. Ну, За... да. э, э, э. Эл, ты кто такой? Эл, эл, иди сюда. Ты мне ты не ты мне не платил штраф. Иди сюда, эл. А то и... э. А, а, помоги мне, помоги, помоги. У меня здесь дологи, смотри, мне! Смоги! Помоги! помоги. Ура. Ура. Блин, что-то что-то пират, пират один! Это нечестно! Я требую адвоката! Давай перейдем на сторону пирата! Я требую адвоката! Сань, давай перезайдем! Я требую адвоката! Узри. Иди сюда! На на на на на на на. на, на. Звий, понял, зви. О, кстати, можно к ним на корабль пробраться. Как? Легко, они к нам же летят. Можно спрыгнуть как там с Кто? Пират вышел! А... Нет, он не вышел. Пират, Ле... кар... Пираты Карибского. Саня, давай перезайдем, а. Ну, не знаю. Давай я перезайдем. Пришел. Все, я тоже вышел. Так, я нажимай на пол. Я уже нажал. Я тоже нажал. Все, я сейчас под... приду. Я сейчас приду по техническим работам, как-то. Ник... Никита, будет с вами болтать. Не буду. Будешь. Буду молчать, как-то. Посмотрим. Все, я пошел. Ну да, я хожу в конфетки, ничего. ...правда, пришла, нам так отдыхал, соблазнил, говорит мою сестру, которая по путёк кидали ей, говорит, она поехала, Отпусти потом ее одну маю. Ну вот, пожалуйста, как, до 18 лет, а вот этот институт, говорит взяли, Отца нет, в графике. Что-то морально Это вкусно, но Это вкусно пошел отсюда в задницу! в задницу! так, надо еще, блин, схватить так Саня так, все, да, все, через я тута и с вами заново я и я останусь за ментов я предал Никиту и... блин, я только зашел, в ужу, продули, как вы так посмели? Ай-яй-яй, да. Никита, Никита, позор какой. есть. За это ты должен умереть. Э-э-э, <свят> спаси, спаси, спаси, спасите. Спасите, спасите. А что, все, же корабли <свят> появились? О, блин, я опоздал на целых 6 секунд. Ну ладно, на этом мы прощаемся. Никит, подойди ко мне. Приди, не этот. Корабли все равно не работают. Все, подойди ко мне. Сейчас а -а -а. будем прощаться. Да. На раз, два, три. Подойди ко мне. Никит, а -а -а. подойди ко мне. Подойди ко мне, ты пристроила. ты, когда сидишь Понял. Посидели. Смотри, какая у а меня пушка. Вон. Я тебя пристрелил, если не подойдешь ко мне. Вс а! ⁇ Вс ⁇ подойди ко мне. Мы сейчас будем прощаться. ну подойди ко мне. Так. Вс ⁇ дорогие зрители. Нет! Дерево дорогие те зрители, <свят> вс ⁇ мы уходим в рай. Раз. Два. Три! Эй, ты че, у меня? Ты даже на меня бомбу не повезло, убирать. Еще до свидания. Это... А, ты знаешь, что, а ты знаешь, что я бомбу снял? <связываем> Нет, я не видел. ну ну <risque> Нет, иди сюда. Я тебя пристрелю, я тебя догоню, пристрелю тебя. Я тебе обещаю. Ой, блин, я запись не остановил. А -а -а -а. Все, всем пока.